Всем привет! Ну что ж, сегодня у нас на рассмотрении игрушка Land называется, я решил делать обзоры на игрушки, которые мне нравятся, и... Как-то расшевелить свою аудиторию <смех> Не буду скрывать, мне это интересно Посмотреть, чтобы люди ну, там, захотели какую-то игрушку пот Потыкать тоже uh, Может, заинтересуются, будут смотреть Мой контент, там, всякое такое Но не, не суть, в общем, смотрите и Игрушка Solent называется uh, Мне за нее никто не платил Ну, а кто будет? Блин? блин, платить будет человеку у Которого видосики раз в месяц сухой, <смех> Конечно, аудитория класса Поддержит меня в комментариях, напишет Какой я человек хороший uh, Особенно за то, что реклама, там всякая такое, мне, конечно, 50 просмотров максимально на последних видосах, топчик. Но в любом случае, игрушка называется Soul Land по анимешке «Боевой континент». Анимешка очень крутая, и я долгое время хотел поиграть в эту игрушку, но она была только для китайцев. На данный момент вышла там глобальная локализация, где-то уже больше... Двух месяцев назад она вышла, на данный момент я 41 день в игру выхожу, по крайней мере по Daily Check-in я мог это посмотреть, а так в целом, может быть, там чуть больше. Захожу в эту игрушку, играю я с начала этого сервера, серверов много, и игрушка, в принципе, делится на две стадии. В самом начале вы выбираете для себя, либо играть на новом сервере, либо играть на сервере, где уже есть люди проточенные там и так далее Почему я рекомендую начинать выбирать в плане Если у вас есть друзья в этой игре, играйте с сервером, где вы имеете этих людей Если вы играете соло-человечком, то выбирайте новый сервер Почему? Объясняю На новом сервере, вот как только-только сервер создался, у вас есть шанс получить возможность побыть в топе вот я сделал это, у меня осталось там топ-5, топ-3, топ-1 на сервере, это уже для меня не избыточная мечта, почему? Потому что даже когда я начинал, уже были донатные всякие папики в этой игрушке, которые там заняли первые топ-5 Да я в принципе и не спорю, я был топ-7, на момент ивента целый месяц я продержался в топ-7, и это было круто то есть я там постоянно развивался на фри то уровне. Euh, Топ-7 держал. На данный момент я в варенье, чтобы вы понимали, держусь, крепко держусь на топ-24. То есть в топ-30 я вхожу по данному серверу. Uh, игрушка в целом, вообще доната независимая. Uh, и вы можете играть как с донатом, как и без, uh, так и можете гибрировать, uh, гибрить гибрид делать, короче, из платного и бесплатного. И э, таким образом, типа, здесь немножечко э, задонатить, получить какую-то там плюшку, здесь можете не донатить, там слишком дорого, допустим. И э, если вы там хотите поддержать проект, то, то просто донатите. Э, в моем случае... Я играю с очень небольшим вложением в самом-самом начале сервера, ну, просто было интересно зайти в топ-7. Э, Хотелось потешить себя, сделать скриншотик, потом понять, ага, ну, это ненадолго, но в любом случае. Геймплейная составляющая в этой игрушке очень простая, ну, реально, очень простая. Перейду сейчас в элитную Сложность, как вы заметили Здесь есть сложность нормальная, элитная И эпическая, эпическую каждый день делайте По три захода, обязательно это Очень важно, потому что оттуда вы Просто бешеное количество кристаллов Получаете за три захода Не забывайте Заходим на какого-то босса Выставляете команду свою там Каких-то персонажей, у вас сначала будет Один персонаж, потом два персонажа, потом три Потом четыре, потом у вас там С, с каким-то Уровнем, либо с какой-то частью сюжетки, там не, не помню уже точно Открывается вторая полоса, здесь вы выставляете просто персонажи для боевой мощи И один из этих персонажей будет э, использоваться под, под, под умение Вот, вы можете здесь сверху выбрать, какого персонажа вы хотите, чтобы э, использовалось умение в ну, саппорта и потом вот здесь вот тоже какая-то фигня там э, использоваться будет. То есть как бы прикольно, вы можете сверху на, э, выбрать, какой там скилл будет использоваться у своего персонажа. Не суть. Заходим дальше э, в бой. В бою вы будете видеть следующее. Вы будете контролировать своих персонажей. Вы будете контролировать своих персонажей, там, двигать их, чтобы их не убивали. Там саппортов чаще всего убивают, то очень быстро. Вот видите, сейчас еще вот, топовый персонаж извините за выражение. У него там дохрена просто ХП. Бешенное количество ХП. Вот чтобы, чтобы не прогадать. Сейчас. Просто она нанесла 33 миллиона дамага по моим персонажам. Это очень много на самом деле, потому что как бы, она... она может такое делать. И не только она. Вообще каждый босс может уничтожить вашу команду, если вы будете криворукими. Но по факту здесь... От вас почти ничего не зависит. Вы делаете просто там контролите с саппортами, чтобы они подольше жили и все. Остальные пусть там пиздятся. Это уже от них зависит, умрут, они не умрут, если они даже под саппортом хилером. Игрушка, вообще доната независимая, опять же повторюсь, потому что у меня вот видите 85 тысяч кристаллов, как вы могли заметить в самом начале видеоролика, и я их трачу по умному. То есть в самом начале, как рекомендую начинать, если вы захотите, тратите там первые 10-20 роллов, делаете, ну именно по 10, по, по x10 делаете в призыв с персонажей, получаете себе стартовую команду. Проходите сюжет, делайте по максимуму все, что вам нужно, качайте этих персонажей. Правильно смотрите по ивентикам, чтобы были какие-нибудь ивентики. К примеру, сейчас Хэллоуин идет, чтобы вы понимали, очень крутая штучка. И вы здесь за ивентик можете... Так, где я тут? Сейчас. Вот, вот здесь. За ивентик можете здесь забирать очень много. К примеру... Топовых персонажей по крейду SS-персонажей можете забирать с ивентика. И вот здесь вот есть фишечка. Игрушка, опять же, доната независимая, но она дает привилегии тем, кто донатит. В каком, в каком плане? Вот у нас с ивента мы получаем 20 возможность купить по 5 карточек за ивент. Это 100 карточек. На СС персонажа нужно 150 карточек И после этого появляется такой баннер на 50 карточек, типа донатных Типа, хочешь, купи Дальше ты уже выбираешь Подождать следующий ивентик А, они часто бывают, эти ивентики Но в этом ивенте, типа, без этого персонажа посидеть Просто подождать немножечко, пождуничать пожду, пожду, Потом забрать этого персонажа, какого-то хочешь Лево, левого там, правого без разницы. В зависимости от того, какие карточки тебе выпадут. Либо же купить себе еще 50 карточек и забрать себе топового персонажа. Вот на данный момент идет ивент. На... Не только на эти карточки, но еще на карточке вот этого SS-персонажа. За ивент, как я и сказал, 100 карточек вы можете получить И вот как раз 50 карточек были в донате Типа, если хочешь забрать сразу, забирай, без проблем Делай ивент, и задонать, там еще 50 карточек купишь Сразу SS персонажа получишь Но почему это невыгодно для для фритоплейщика? Как минимум, потому что денежные вложения Логично, недешево стоит Цены здесь на такие баннеры с 50 карточками, ну где-то 50 баксов 50 баксов. Хотите тратьте, хотите нет, не мое дело, э, ваши деньги. Я лично так не делаю, я не трачу такие большие деньги, я просто жду следующего ивента и искупаю себе карточки эти, о, сундучки. И потом жду, когда там какой-то баннер будет. Вот, к примеру, на данный момент, о, сейчас о, перейду. На данный момент, вот, у меня есть карточки на персонажей S-категории, -э, категории, и вот у меня 50 карточек на ss Почему я не использую пока что? Потому что я не знаю, либо я вот этого дотачу просто до следующего грейда, либо я этого буду тачить до следующего грейда, пока что не знаю. Но в любом случае, вот как вы видите, у меня есть возможность, по крайней мере, подумать, посидеть после того, как я заберу. Кстати, вот эту штуку надо распаковать в реальном времени. Вот, собственно, из таких тыков получается ивентовая валюта. Опять же. Да и не только. Потом здесь... Быстро, там быстренько сливаете стаминку, покупаете стаминку себе за кристаллики, потому что кристалли... кристалликов дохренища просто, о, сливаете опять стаминку и все, на этом у вас о, сегодняшний день тем типа заканчивается, вы делаете просто daily -миссии, миссии где их вы можете увидеть вот здесь, Сейчас забираем, вот как раз-таки какие-то миссии выполняем, и здесь тоже за каждое выполнение миссии там дается кристаллики, вот видите, здесь всего 50 кристалликов, здесь 30 кристалликов, здесь, наверное, 20, да, 20, 30, 40, 50, там, так далее, 300 кристаллов там, какое-то количество кристаллов, короче, вам дается. И как вы видите, заданий на самом деле много. Вы сделаете все 370 поинтов вообще без проблем. Без проблем для вас. Ну и для нас. Логично. Будете выполнять это быстро, все, все отлично будет. То, то есть, грубо говоря, выполнили все DL миссии вы уже выполнили норму для прокачки своего аккаунта. Всем. На этом, собственно, все. в этой игрушке по факту особо делать много не нужно. Просто заходите, делайте дейли миссии, качайте своих любимых персонажей, каких-то. Немножечко сражайтесь на аренке, немножечко сражайтесь в сюжете, немножечко сражайтесь там в других активностях. Заходите в там, гильдии, секты и общайтесь с людьми. Ну, в принципе, на этом и все. Для тех, кому интересно, на каком сервере я нахожусь, я напишу ссылочку в, ну, в закрепленном сообщении, на каком сервере я нахожусь. Можете приступать, в принципе, искать мою там, гильдию. Гильдия моя выглядит следующим образом. Называется Dark Горизонт 5 уровня. Уже гильдия. На данный момент у, у меня 13 850 тысяч, грубо говоря боевая мощь, ну тут есть мертвые люди, мне на меня скинули владение данной гильдией. Ну, окей, как бы, я, может быть, что-то с ней сделаю, если активные люди придут, почему бы и не восстановить эту гильдию. А пока что я просто делаю там дейлики всякие и все остальное. Ну что ж, на этом все. На этом все. Всем спасибо за просмотр, до новых встреч, пока!